Этот фильм только о десяти днях, днях, которые навечно запомнятся всем участникам декады кризиса искусства и литературы в Москве. Москва – центр мировой культуры, и нет нигде более благодарного и взыскательного зрителя, чем в Москве. Сейчас уже можно признаться, мы очень волновались, подъезжая к Казанскому вокзалу. Что нас ждет? Столица нашей Родины. Еще вчера здесь лил дождь и стояла хмурая осень. А сейчас, словно вместе с нами, пришло сюда тепло долин Кыргызстана, ясность и прозрачность Кеншанских гор. Сердечной и радостной была встреча на московской земле. Снова, как и два десятилетия тому назад, мы почувствовали в крепких рукопожатиях тепло сердец и неподдельную любовь верных и добрых русских друзей. Главами привета и пожеланиям успехов выступили министр культуры Союза ССР Михайлов. Народный артист Союза ССР Свешников. цезавода «Каучук» Бадаева. От имени гостей народный артист Киргизской ССР Аманкул Туктубаев поблагодарил москвичей за братский душевный прием. В сорока голубых экспрессах разместились свыше тысячи участников декады. И когда первые автобусы поравнялись с гостиницей «Москва», последние еще только трогались от Казанского вокзала. Если на первой декаде афиши Москвы извещали о спектаклях лишь одного музыкально-драматического театра, то в нынешней декаде участвуют артисты оперы и балета, филармонии, киргизской драмы и русского драматического театра, писатели, художники и самодеятельные коллективы. 14 октября 1958 года. Настал долгожданный вечер. Как принято среди добрых друзей, творческую удачу своим киргизским собратьям по искусству пожелали прославленные мастера советской сцены. Сергей Яковлевич Лемешев, Галина Уланова, Галина Бишневская. Сегодня московская премьера оперы «Токтору» композиторов Гласова, Молдебаева и Фере. И в стенах театра, где звучали неповторимые голоса Шаляпина, Собинова, Неждановой, поет сейчас Ария Токтагула, сын киргизского чебана Артык Мурзабаев. о Тактагуле Сатылганове, основоположники киргизской литературы, встретила сердечный прием у московского зрителя. А в колонном зале Дома Союзов в Москве встретились с продолжателями талантливой поэзии Тактагула киргизскими поэт, прозаиками и драматургами. Литературную часть декады открывает писатель Всеволод Кочтов. Секретарь Центрального комитета Компартии Киргизии Казакбаев рассказал о роли нашей литературы в деле воспитания народа и коммунистического строительства. Выступление киргизских поэтов по традиции начали ученики Токтагула, народной афины Алымхузу Сенбаев и Османху Балетбалаев. новые стихи о своем поколении и душевном богатстве наших современников прочли киргизские поэты. Около 200 новых книг во всех жанрах литературы привезли на декаду киргизские писатели. Эти книги можно увидеть на выставке в Государственной публичной библиотеке имени Ленина. Киргизский народ, творец гениального устного эпоса Монас, революции лишенной письменности, Создал за годы советской власти свою самобытную литературу. Взрастил талантливых прозаиков, драматургов, поэтов. Ежегодно тремя издательствами Киргизии издается около 6 миллионов книг и журналов. И этот могучий поток книг на родном языке. Шекспир и Пушкин, Лусини на Вои, Горький и Токтагу. Всем этим бесценным сокровищам открыла доступ к киргизский аил великая партия Ленина. Ленин, всю безграничную любовь нашего народа принесли мы сюда, и как символ неувядаемой любви всегда будут пламенеть цветы у подножья Моксолея. Ленин, он живет в наших сердцах, в наших делах, в нашем искусстве. 1919 год. Кабинет Ильича в Кремле в роли Ленина народный артист киргизской ССР Казаков. Английский писатель, заслуженный артист Киргизской ССР, Крамер. «Страна, испускающая смертельный крик, а вы мечтаете дать ей электричество. Вы странный мечтатель, мистер Лилин». «Приезжайте к нам через 10 лет». «Да? Но будете ли вы через 10 лет?» «Будем. Приезжайте и убедитесь, что будем. Да-да, я мечтатель». И вообще, мне кажется, что мы навеки. Если так, тогда скажите, почему вы верите и мечтаете? Ну, ведь вы же рассердитесь, скажете, что это красная пропаганда. Я верю в рабочий класс, а вы нет. Я верю в русский народ, а вас он ужасает. Вы верите в честность капиталистов, а я нет. Вы решили построить чистенький, миленький рождественский социализм. А я стою за диктатуру пролетариата. Диктатура, да, слово, страшное, суровое, кровавое. Таких слов на ветер не бросают. Но иначе нельзя мечтать об электрификации, социализме, коммунизме. История покажет, кто из нас прав. В то время, когда Ленин призывал историю к свидетелям, над Киргизией только занимался свет новой жизни. Прошли годы. И в том, что киргизская интеллигенция показывает сейчас в Москве достижение своей культуры, и есть торжество ленинской правды. И вот они, сыны и дочери талантливого киргизского народа. Днем эта крупная женщина восхищалась изумительным мастерством русских умельцев. А вечером она пленила москвичей своим ярким талантом и удивительным обаянием. Сцена из балета Раутбергера Челпон. В роли волшебницы Айдай, народная артистка Советского Союза, Бебюсара Бишуналиева очаровала сердца зрителей. Камера раздвинула стены московских театров и концертных залов. Наше искусство смотрели миллионы москвичей, туляков, рязанцев. В зале имени Чайковского поет заслуженная артистка Киргизской ССР Салима Гекуратова. Народная песня «Фаризат». В этот же вечер в театре имени Вахтангова шла героическая драма Касымалы Джандошева «Курманбек». Спектакль «Курманбек» посвящен герою киргизского эпоса «Борцу за независимость своего народа». В ролях народная артистка Киргизской ССР Бакен Декеева и народный артист Союза ССР Муратбек Рыскул прославленные мастера киргизской сцены. Держи то канга толок, иттеру ткалса, вижу что намази мести. И съектен тулоп, икте телинген балам. бай жургин, сагаде ген батамдэ салам. Омийн, барекет па шунданг иткесин, этэгин толор сунгад иткесин. Сокундомирип сок белинде камчиланы, ичелингэ тамак тапай гураган телуганыргин. В этот же самый вечер москвичи познакомились и с киргизской артистической молодежью, Танцуют самые молодые солистки нашего балета сестры Рейна и Замира Чукоева. Кто из этих зрителей, увлечённых праздничным зрелищем, знает, что не было до революции нашего народа профессионального танца? Как не было и изобразительного искусства. Академия художеств Союза СССР. Президент Академии Борис Владимирович ягонсон Народный художник Союза СССР Сергей Герасимов. Сердечно поздравили художников Киргизстана с большими творческими успехами. Народный художник Киргизская ССР Гапар Айтиев от имени своих товарищей поблагодарил мастеров Москвы за внимание и теплый прием. Открывает выставку министр культуры Союза ССР Михайлов. Право первым войти в залы выставки предоставляется индийским гостям. На выставке показано свыше 500 произведений живописи, графики и скульптуры. Картина виднейшего киргизского художника Капара Айтиева. Голдин на На винограднике. Главным героем киргизских художников является человек труда, наш современник. Портрет рабочего художника Стукошина. Портрет девушки Алтмыша Усубалиева. Литейщики художника Гальченко. Чабан Арлашина. Москвичи безошибочно узнают палитру этого замечательного мастера. Инди. Сюита народных художников Киргизии академика Семёна Афанасьевича Чулкова. Золотыми руками народных умельцев созданы те неповторимые по своеобразию произведения искусства. Их можно увидеть в каждом аиле, в каждой юрке. Талантливые руки народа. Всего три струны у этого инструмента, но как красочна его музыкальная выразительность, когда этих струн касаются вот такие руки. известен далеко за пределами республики. Его помнят участники всесоюзного всемирного фестиваля «Молодежь в Москве». Его тепло принимали посетители всемирной выставки в Брюсселе. Обычным для любителей спорта был яркий показ киргизских национальных игр на мануфодроме. Снег и холод не смогли помешать празднику. Собрались тысячи москвичей. Зрители и участники горячо приветствовали руководителей партии и правительства. кыск кул в погоне за невестой. Средние неудачливых женихов. Шутки с киргизской невестой плохи. О, вот, а рыж, Борьба всадников. Такое он видит в первый раз. Наши киргизские икони. Живейший интерес к декаде проявили руководители партии и правительства. В конце праздника мы из гостей превратились в радушных хозяев. Добро пожаловать, дорогие гости, в нашу киргизскую юрту. И снова вы слышите Комус. Не только в концертных залах, но и на многих столичных предприятиях встречались москвичи с участниками декады. столичного электролампового завода по достоинству оценили виртуозность скамузистов. Мастер-цеха Дина Назаренко даже решила переменить специальность. Ведь никогда не знаешь, где твое истинное призвание. Понятен наш зрительский интерес к этим телевизионным трубкам. Много было и творческих встреч, в союзе композиторов собрались музыкальные деятели Москвы и Фрунзе. Вано Мурадели, Дмитрий Кабалевский, Ирма Яунзем, Куттубаев, Тихон Хренников, Фере, Еврай Туманов, Власов и многие другие. Декада стала ярким свидетельством творческой зрелости музыкальной культуры нашей республики. Наших артистов можно было встретить всюду. Разумеется, и на всесоюзной сельскохозяйственной выставке в павильоне Киргизии. Заканчивалось наше пребывание в Москве. Идет к концу рассказ о десяти незабываемых днях. Заключительный концерт декады. возникают эти волшебные по тембру звуки. Посмотрите внимательно на этих артистов. Они играют на темирком узоре. Простая стальная пластинка, но как певучее и изящно ее звучание. Рядом с народной мелодией чарующая музыка Листе. Заслуженная артистка республики Ирина Деркимбаева поет романс «Как дух Лауры». Киргизским небом расцвел киргизский хлопок. Этот грациозный танец исполняет солистки балета, учащиеся хореографического училища и воспитанники Фрунзенской школы интерната. И кто знает, может, среди этих старательно танцующих малышей находятся будущие Галины Ивановы. Бюссары Бишуналиевы, Вахтанги Чебукьянь. Этой торжественной песней Завершилась вторая декада киргизского искусства и литературы в Москве. Успех декады – яркая демонстрация культурного роста киргизского народа, зримое свидетельство самобытности, талантливости его искусства. В заключительном форе участники декады славили мудрость коммунистической партии, ленинской национальной политики, открывшие бескрайние просторы для расцвета нашего любимого Киргизстана, славили верных и сильных друзей, все братские народы Великого Советского Союза. Поедино слились чувства всех. Братской дружбе слава! Нашей партии слава! Совет слава, слава, слава!